сиан Бундон. А, а, Гамбия очень есть... Наша где следующая встреча? На толчке. Ну что ж, <свеч> наши машины не дают нам покоя, или наши непоседливые характеры не дают нам покоя. Роман сказал, что спать нельзя, вино пить вообще последнее дело, что ночью прилетают ребята, и мы должны быть во все оружие. Поэтому сказал, бухать не будем, будем заниматься тачками. Я говорю, давай помоем. Он говорит, обязательно помоем, но потом. А сейчас займемся прокачкой тормозов. Но мы же что, что не починим, то сломаем. Поэтому мы решили начать с прокачки переднего контура. И тут же на переднем правом колесе сломали штуцер прокачки. Но в защиту Игоря хочу сказать, он сказал, прокачивать надо начинать с заднего правого. Я Но... сказал, давай просто прокачаем передний и все, и как бы на этом успокоимся, Задний не будем трогать. Мы просто доломали. Там штуцер был сгнивший, еле-еле держался. Мы его просто доломали. Короче, ребят, Мерседес ничем не отличается, собственно, от Ваза старой. Штуцер. Прикипел, заржевил, и мы никак его не можем сорвать. To... To... Вот самая западная точка Африки. Нас ждет орел. Вот он ушел. Вот здесь. Вот так вот. Все. Дальше только Америка. Короче, чувак угощает нас и крой морского южа. На... Насыпни щит, пожалуйста. Я не люблю их, но ради видео. Попробую. местное. Пяти, пяти. Окей, а, мерси. Okay, ага. Вот, да. Это... По вкусу как морская вода. Хочешь Я... попробовать? Мерси. Ну давай, попробуем. Я не уверен, конечно, давай. что это пища. Это Потом пища. Закрывай глаза. Не, нормально, Я их вкусно. едят. Закрывай глаза. Тут, есть говно, которое он поцелуал коньячкам Очень да. Не, я очень люблю. Я не, я не люблю. С границы Гамбии и Сенегала. Да, в общем, паром я здесь уже был, поэтому все пройдет проще и быстрее. И помогал, и мне не нужны. Сначала купим билеты. Хелперы, да? Хелперы, да. Ведут тебя не в ту сторону, типа делают видишь, что знают, куда надо идти. Но я-то тоже знаю. Купили кофе, значит? Да, купили кофе. По 25 тысяч опием для народа. 25 тысяч? Да. 2 ты имел, да? 2500. 2500. 2 Да ладно, ты серьезно? 25. А, 25 до ласси. Дай мне, пожалуйста. 25 до А, ну пол полдоллара. Вот здесь вот, короче, на рынке. Вот такого колоритного чувака. Да, гамбиян экспириенс. Я не могу сказать, что дворники, дворники только в галстуках. Ну, реально он дворник, да, он только что подметал. Ну, может, он просто у себя во дворе прибирал. И Гамбия тоже очень красивая страна. Да, очень красивая страна. Да, очень хорошая страна. Очень харизматичный парень. Костюмчики в красном малиновом галстуке, золотых браслетах и в шлепках, и в кепке. Выходим с рынка, попали на фудкорт. Вот здесь вот есть еда. Все, он набрал в духовку. Вот так вот готовят козу. Чувак мне пальцем в карман залез. Но я его увидел. И он сейчас мне сделать Бутер? Нет, сделай мне половинку. Половинку. Нормально. показывает. Давай. <связать> а, Я бы на самом да, деле попробовал у тебя, укусил бы. Я бы целый не съел, но укусил бы. Вот, <связать> дам укусить. Во. Ставь, все, Ставь. все, Ставь. Ставь. Да, да, да, сейчас. Ну, вот, все, тут не видно ничего. Не видно уже. Да? Ребят, у нас снова экспириенс. Мы <связать> теряем нашего предводителя, к сожалению. Он совсем сошел с ума. Видите, что делает? <связать> <связать> <связать> <связать> Рома, от души, Расширится. от Ты был хорошим парнем. Наша где следующая встреча? На толчке? Или вдвоем уже? Со Вдвоем уже там. Вкусное, свежее мясо, жареное. Значит, стоим на пароме. Вот, вокруг столько людей. Все ждут, пока придет. Все ждут, пока придет Шнуров. Да. Вон в соседней машине играет Ленинград на все, на весь паром. Матершинные, матершинные. песни. Да, матершинные песни. А мы тут сидим, смотрим, как у нас там на машине куры, а, куры лежат там, да. да. У, нас, у нас спали курицу здесь и человек. Да, и человек на капоте валялся тоже. Все, прибыли. Все, прибыли, выезжаем. Да, значит, приехали в Гамбию, сейчас проезжаем транзитом. Заехали в заправку, стоит 50 долларов за литр бензина, это примерно доллар 10. Примерно около 60-70 рублей за литр. Вот так вот выглядит прохождение границы Сенегала. Прикол в том, что местные леницы заполнять журнал заставляют нас заполнять. В общем, тут же разные права, <связано> не знаю, потерянные или <связано> ничего. Вот здесь вот лежат. <связано> можно это, под... права, это паспорта. <связано> да, это <эти> паспорт. National <связано> Identity Card. <связано> Card. Република Гамбия. <связано> вот такие вот, вот да. штуки. <связано> О, Гвинея, да, чувак. <связано> Сейчас, короче, на память я возьму и в Москву привезу. <связано> вот, <связано> если я возьму Сиан си Бун Донг, как думаешь, меня жена будет ревновать? Скажет, откуда у тебя паспорт Сианога Донг? А я скажу, нашел. Значит, едем по Сенегалу. Уже скоро граница с Бисау. Вот такая дорога в Сенегале. бабами и красной землей. Встречаем рассвет на реке Касаманка. Город... Провинция Зигиншор, Сенегал. Шор. Все, путешествие Гвинея Конакри начинается. Грузовик сломался в самом нужном месте. Мы объезжаем.